Здравствуйте дорогие друзья, на связи Джонеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы с вами рассмотрим сценарий обострения невроза, как он обостряется. Здесь нужно начать с самого вашего детства, хоть и говорят, что все проблемы с детства, но именно там начинается процесс обострения невроза. В ходе вашего научения от родителей зачастую, это в 90% случаев, у вас возникает очень специфичное восприятие. Это то, как вы воспринимаете ситуации неопределенности. Когда вы что-то планируете, вы не знаете, как будет в будущем. Это ситуация неопределенности, и в ней вы начинаете видеть негативный сценарий, это вызывает беспокойство. Когда уже что-то в жизни произошло, вы также можете не понимать, почему так произошло, это тоже ситуация неопределенности. В этот момент вы объясняете произошедшее какой-то пугающий причин. И тоже из на это возникает страх. С течением времени, пока вы живете, ситуации неопределенности в вашей жизни становятся все больше и больше. И таким образом вы накапливаете тревожные события. То есть происходит процесс повышения тревожности с накоплением тревожных событий. И этот процесс зачастую бывает так, что идет всю жизнь у человека, годами, десятилетиями. И бывает так, что даже человек всю жизнь прожил с неврозом, но так этого и не осознал, потому что его тревожность возрастала настолько медленно и постепенно, что даже никакого обострения за всю его жизнь не произошло. Он так родился и умер с неврозом, даже не зная, что он у него есть. Но бывает так что человек сталкивается с обостренным состоянием. К этому относятся сильные симптомы в теле, такие как головокружение, сердцебиение, напряжение в теле, дискомфорт в животе, шаткость походки, мутное зрение, пересыхание во рту, ком в горле, дискомфорт, сжение в груди. Много разных симптомов, которые начинают периодически у вас возникать. Также к этому относятся панические атаки, которые возникают у человека, возникающие избегания, возникающие сильные тревоги. Уже добавление у него переживаний не только в том направлении, которое было, например, за свое здоровье, но и дополнительное за свою психику, за отношения окружающих. Вот это можно назвать обостренным состоянием. Ну, я думаю, каждый, кто столкнулся с обострением невроза, точно понимает, что именно это за состояние. Это состояние, когда вы уже понимаете головой, что с этим надо что-то делать, иначе ваша жизнь она куда-то придет не в то русло. И вот происходит этот процесс так. Сначала у вас постепенно повышается тревожность, и в какой-то момент она уже начинает быть повышенной тревожностью, и вы тем самым уже входите в зону риска обострения невроза. И вот в фоне, когда у вас есть повышенная тревожность, в этой зоне риска у вас происходит какой-то сильный стресс. Это могут быть разные стрессы, о них я поговорю попозже. Но в любом случае именно какой-то сильный стресс приводит к возникновению обостренного состояния. В момент сильного стресса у вас возникает сильный страх, который впервые провоцирует так сильно симптомы и, соответственно, добавляет вам еще больших переживаний за то, что симптомы не пройдут, возникающие панические атаки, что будут последствия и так далее. То есть сильный стресс на фоне повышенной тревожности, вот она комбинация, вот он сценарий обострения невроза. Теперь давайте же поговорим Про разные клинические клиентские случаи Ко мне обращаясь Люди думают, что у них случай уникальный Они пытаются мне все время рассказать Какой же стресс у них спровоцировал Обострение их состояния С чего все, как говорится, началось А мне приходится их прерывать и говорить Все началось еще с детства А то, что у вас какой-то стресс запустил То это мог быть этот стресс, предыдущий стресс Следующий стресс Потому что вы уже были в зоне риска Что это с вами случится И вот здесь мы просто можем рассмотреть некоторые варианты стрессов, например, для кого-то это будет похмелье, человек мог проснуться с похмелья, это будет тем самым сильным стрессом. Для кого-то первый раз прием наркотиков или прием каких-то наркотиков неожиданных и так далее. Для кого-то это переболеть ковидом, то есть в этот момент это тоже приводит к обострению состояния. Дальше это смерть близкого например, человека. Ну, или, допустим, несколько дней бессонницы подряд это тоже подрывает. То есть, любое, любой стресс, который ухудшает самочувствие, либо повышает эмоциональность, именно он как раз и провоцирует возникновение обострения невроза. И теперь давайте же все-таки некий сделаем вывод. Да? Вывод первый, что процесс обострения невроза связан не со стрессом, а с тем, что человек был в зоне риска, был уже в повышенной тревожности. Второе, это то, что сценарий возникновения обострения невроза возникает у всех одинаково. То есть, грубо говоря, сценарий один и тот же. Если вы считаете, что ваш случай уникальный, то это не так. То есть, третье, все случаи одинаковые. И ваш в том числе, поэтому можете спокойно выдохнуть, успокоиться, потому что ваш случай Точно такой же, как у всех, если у вас какой-то другой стресс, не тот, который я перечислил, это все равно остается тем же самым, потому что именно он или предыдущий стресс мог это спровоцировать. Если вы хотите навсегда избавиться от своего невроза, от обостренного состояния, то уже есть готовое решение, которое я внедряю в жизнь своих клиентов в рамках курса психотерапии по скайпу. Ссылка на мой курс есть в описании под этим видео. Поэтому если вы готовы приступить к работе и пройти обратно по этому сценарию, убрав все, что вы накопили за столькие годы, то welcome. На связи был Жуниров Павел. Спасибо вам за внимание, друзья. Пишите свои вопросы в комментариях. Я с удовольствием сниму на них видео. Всем пока.